Не снимай меня, я не в костюме! Ну ч, ну расскажи, что ты там, где ты там? Два часа в воздухе. Ну такой скромный. А че у тебя треугольник то как? Да, да как ты не задался с самого начала? Это просто треугольник? тригольник. Ну я слетал до этого. Где там в следующей деревне? Такая раковка. До каменка? До каменка? Нет, до каменка я не долетел в этот. Тримассово? Нет, мало. Малая раков, потом. До сили бы долетел. Да, я бы да через сок куда. До, до, до, до пляжа. Да. Где мы купаемся? Там. И обратно прямо. Что... Обратно прямо. А, долетел где... да, там. Да, там... да, да. Где ты переходил? Работ. Не, у нас дорого. Да. Да. А Не все вернулись. Да, я имею в виду, за кем-то надо было ехать. А еще есть малая камень. Малая каменка есть. Да, вот сюда я вчера. Ты ночью, видишь, не ночью, может дотянуться. День начался, когда я пока не хочу. Когда я уже полетел. Я потом я там сесть не мог. Я крутил я могу Я здесь также садись. Я нашел на ушах Акселя поток от минус пять, пять Вот я его крутил до земли. Здесь еле-еле корабль здесь не блин. хочешь сесть, а садишься они хотят здесь а такая... База поднималась, она была тысяча Тысяча суток сначала она была А потом она поднялась тысяча 1000... суток Я пока но те термины терми... не термики, а те термики, которые вот такой, там были. А это было что один такой. монументально. группа. Термика есть. Особенно один дай, такой. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай. Давай. Давай. Давай.